Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Здравствуйте, друзья, с вами Агит Пароход. С вами Валентин Землянский, Елена Дещенко, Киса и Ося. Незримо присутствуют с нами господа Ильфа Петров. И опять такая ситуация, что, ну, в общем, они нам понадобятся сегодня. Да, потому что сегодня нам на глаза попалось итоговое интервью нет, это не это пресс конференция была, но. Ну, но по итогам, отч да. Отчет Отчет, отчет за год. Господин Гончарук, премьер-министр, он отчитывался. То есть, ну, мы как бы разбирали и программу правительства, мы разбирали как бы, бюджет 2019 года, 2020 года. Ну, не ожидал, года. но мы это все читали. Да, мы все это читали, и мы не поленились прочитать, кстати, его отчет о проделанной работе за 4 месяца, которые проходили в их. Понимание турборежима. И вот Господин Гончарук говорит: Я готов, так сказать, побыть уничтофицерской вдовой, высечь себя. вот, Потому как вы привыкли к тому, что все премьеры говорят о хорошем, а я буду говорить не только о хорошем. Но и, вот... и назвал он свой отчет подготовка к большому старту. Да. А вот эти 4 месяца это было что? Но... Это был финиш, или это был файл старт, или это что вообще было интересно? Ну, это процесс. Знаешь, есть, когда мы с тобой говорим, что тот или иной персонаж, как, например, господин Кулеба, не разбирается, вот, то <смех> разбирается это глагол. То есть они постоянно находятся в процессе понимания. Ну, я надеюсь, конечно, понимания, хотя, опять <смех> же, <-таки, смех> когнитивных функций ослуждают. Ну, да бог с ним, давай <смех> давай двинемся <как> бы, по, <смех> по отчету непосредственно по тем пунктам, о которых говорит если ну сказать, вот, Гончару. собственно, первый, первый значит, тезис, который он продвигает, называется так. Невозможно эффективно управлять тем, что нельзя измерить. Ну то есть невозможно и нельзя, и тут он нам будет объяснять, почему невозможно управлять. Ну хотя я могу сразу сказать, почему господину Гончаруку невозможно ничем управлять. Потому что все уже, кто могли переименовались в офисы, и стали офис-менеджерами. А господин Гончарук до сих пор позорно руководит не офисом премьер-министра, а кабинетом министра Украины. Да. И это записано в нашей конституции, до сих пор не изменено. Ну, это мне больше напоминает: как управлять Вселенной, не привлекая внимания санитаров. Это больше на это похоже, хотя, да, я боюсь, что без офиса ничего не будет. Ну вот тут я еще процитирую, я не люблю как бы цитирование в кадре, да, но я процитирую. Когда точно не знаешь, где именно при... прикладывать, прикладывать усилия. усилия и ресурсы, получается гашение пожаров, а не работа. Ну я не знаю, как можно было еще яснее и четче и бескомпромисснее сформировать тезис, я профнепригодный, а... непригодный ну, У Кулебы, кстати, тоже та же история, он начинает с пожаров, то есть у них там все время что-то горит, потому что они все время что-то гасят. Непонятно, правда, что они гасят. А не, но здесь гасят? чувак просто признается, когда точно не знаешь, где именно прикладывать усилия. Ну, ну да. на этом, мне кажется, можно было бы закончить отчет правительства. Но, но нет. В, в, в логике любого управленческого процесса я тебе могу сказать, что если есть узкое место по, в каком-либо направлении, оно, как правило, одно. Поэтому вы, вы выявить его вот это да, действительно работа, а потом как бы прикладывая усилия, не хочу. То есть я так понимаю, что никто просто не пытался даже выявить эти узкие места, с которыми потом надо Подожди, было на которые ну, надо было узкие сосредоточить места, нужно усилия. Вообще понимать, что такое исполнительная власть, да, для на которой он руководит. Ну вот э, товарищ говорит, что дальше, да. Одно из, первых, одно из первых действий, мы, которое мы совершили, мы сделали большой аудит страны. Да. Ну, тут как бы мы еще вернемся к этому аудиту. И сразу же он этот тезис объясняет тем, кто не понимает. Впервые в Украине на карту была нанесена вся инфраструктурная сеть садики, школы, больницы, библиотеки, кинотеатры, суды, офисы прокуратуры. Ну, четыре месяца. Ну, у всех свое понимание инфраструктуры вообще-то. Ну то, то, что офисы прокуратуры у него. Это инфраструктура. Инфраструктура от дороги, как. Вот теперь у нас получается на карте, что садики кинотеатры библиотеки офисы я просто ну, ну не знаю а, пока то есть я так понимаю что не предвидится дороги не предвидятся трубы что является как бы тоже частью, инфраструктуры, но ну, не говоря уже о котельных, электростанциях, и, ну и прочее, прочее, прочее то, что транспорт, связь, в общем, у него не входит в инфраструктуру. Являет, собой признаки цивилизованного. Иначе, если офисы прокуратуры – это часть инфраструктуры, ну зачем нам тогда давайте подчиним ребошапку к криклию что ли? Ну это же часть инфраструктуры. То есть криклий верхом на рябошапке. это так будет выглядеть? Ну, а если они офис менеджера, то почему нет? Так вот, что подразумевалось под известным гиперлупом. Это объединение всех офисов прокуратуры в одну транспортную сеть. И благодаря вот этому нанесению, то есть четыре месяца правительство в кризис сидела, значит, наносило на карты детсады и вот это вот все, что он думает, является инфраструктурой. И благодаря этому мы узнали, что из 400 стационарных отделений, связь, да, угу. в которых лечатся пациенты с инсультом, инфраструктурная часть такая у нас, только 158 обеспечены диагностическим Необходимо, оборудованием. Да, необходимым диагностическим оборудованием. И через неэффективность медицинской системы мы теряем 160 тысяч украинцев. Так, подождите, у нас, э, им же была реформа Супрун признана эффективной, тут она получается неэффективная, и они теряют 160 тысяч... То есть логика какая? Вот мы начали аудит страны, нанесли детсады и прокуратуру, поняли, что э, медреформа провалена и э, под ее э, завалами ежегодно умирает 160 тысяч украинцев. Примерно вот такой был ход э, главы исполнитель... ход мысли главы исполнительной ветви власти. Ну школы тоже вон в инфраструктуре, там где дети в сельских школах отстают на два года от своих сверстников, которые учатся в городах. А как же реформа образования? Правда, новая министерка, она уже была в шоке от уровня знаний, и то, то, что мы с тобой обсуждали, как бы, когда провели тесты по знанию математики. Вот, но это тоже, я считаю, самая передовая реформа, реформа образования. Поэтому нужно быстрее, понимаешь? Мне кажется, это все ведется к тому, ну то есть подводится база и создается некий фон. А, а давайте-ка мы быстрее закроем как можно больниц и школ, потому что они неэффективны, на них денег все равно не хватает, там люди умирают, дети становятся дебилами, поэтому лучше вообще это просто закрыть. Тогда мы просто не будем об этом знать и отчеты станут более оптимистичными и позитивными. Имея данные аудит, то есть на этом аудит закончен, пишет премьер-министр, это мы сейчас стюруем по его статье в правительственной газете «Урядовый курьер». На этом, значит, аудит премьер-министра был закончен, да, вот они поняли про инсульт, вот как-то вот из всего, да? Как и про образование. Прокуратура там тоже как-то поучаствовала, да. Офисы прокуратуры и, и образования, и, все, вся закончилась. И мы как бы создали э, генеральный план страны, что и как делать в течение ближайших пяти лет. Не, они еще поняли, что это государство, это громоздкая, устаревшая машина. Ну да, все, что ты говорила, до основания, а затем. И вот на основании вот этого работы с контурными картами они создали генплан страны. То есть я так понимаю... То есть вот как пчелы не видят людей... Так они больше ничего в стране не заметили. Я не знаю, почему он прикопался к этим садикам, потому что к, э, в общем-то, центральной исполнительной власти, которую он возглавляет, детсады не имеют вообще никакого отношения. Вот вообще детсады не имеют отношения, потому что они на, местных, на балансах местных бюджетов, как правило, находятся. Но у него в, каждой, в каждом его выступлении детсады. Но он же их видит. Ну, а как? я тебе хочу сказать, До это... воды он не заметил, блин, людей он не заметил. Да и Это у них замечательная логика такая, когда вот, например, <соем> господину Керусу нужно оправдать некие преференции, например, по стоимости электроэнергии в пользу государственного Коломойского, он всегда начинает с детских садиков. Говорит, теперь электроэнергия станет дешевле для больниц, детских садиков, ну и там каких-то предприятий Коломойского. Ну, то есть, вот и здесь, я думаю, что такая же логика. Да, вот следующий пункт э, отчета за 4 месяца 2019 года у премьер-министра звучит так. Весна 2020, двоеточие. Первый промежуточный дедлайн. А Тут, да? мне кажется, с линейностью движения времени, э, Какое-то альтернативное мнение есть у премьер-министра, потому что э, в его понимании весна 2020 года это уже э, прошло, и он за нее как бы отчитывается. Нет, мы начнем. С весны 2020 мы начнем. Подожди, ну это я поняла, но мы сейчас отчет же разбираем. Это в отчете у него. Пункт плана отчета за сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2019 -го года звучит так. Весна 2020. Но они сделали вывод. Они уже тебе пишут, что на основании аудита они поняли, что весной надо начинать строить. Угу. Если в следующем году мы сдадим... Кто, блин, мы? Кабинет министров, который ты возглав, сдадим в эксплуатацию 100... Опять садиков. Садиков, 100 школ, 100... Стад... Стадион, а также, и, и также 25 центров экстренной помощи. Он забыл здесь слово медицинское, мы до него додумаем. А так было непонятно, экстренной помощи кому? Может, может премьер-министру по графику его передвижением там дом, больница, аптека, я не знаю, что-то еще, концерты нацистских групп. Это факельное может, шествие, может, а может по этому э, маршруту надо 25 центров экстренной помощи. Слушай, а может он как раз, как раз и не ошибся, что 25 центров экстренной помощи, но ну, не скажу, Это же может быть психологическая помощь. Ну, таблетки надо по, по пути быстро принимать. Или выведение да. из делирия. Ну, по-разному. <къем> все же зависит как бы от того, от чего пострадал пациент, ну, от того и будем лечить. Ну. Если будут лечить. Мы просто, может, по-другому понимаем слово «сдадим в эксплуатацию». Может, он не понимает, что Кабмин, в общем-то, не сдает блин, ничего в эксплуатацию. Что вы... И даже ничего не строит, я тебе скажу. Да. А может, они имеют в виду «сдадим в утиль 100 садиков, 100, 100 школы 100 стадионов». Или такая. в эксплуатацию кому-то. Да. Кто-то будет эксплуатировать. И... Ну, да. делали же офисы в садиках в Киеве, почему нет? Еще один там, следующий пункт отчета. За пять лет капитально отремонтировать 24 тысячи километров национальных дорог. Модернизировать 15 аэропортов и 5 портов. Отчет у нас такой за В 2019 году. Но это мы с тобой <как> помним, это программа, это постоянные его вот эти вот громкие заявления относительно того, как. Украина превратится в Нью-Васюки, так сказать, с межпланетными перелетами. Вот 24 тысячи дорог, мы это обсуждали, повторимся еще раз, они считают дороги драйвером роста экономики, более того, они не просто это так считают, они заложили это в бюджет, они считают, что с каждой вложенной гривны они получат порядка 6 гривен мультипликатора, да, то есть как бы дополнительного экономического эффекта, при том, что... Опыт предыдущих трех лет показал, что с каждой вложенной гривны в стеклянство дорог вернулось 2,5 копейки. Инфраструктурный э, рывок фактически невозможен, то есть тут чувак нам объясняет, что невозможно теперь, без э, существующей инф... инвестиционной инфраструктуры и государственно-приватного -при партнерства. Подожди что секунду. такое инвестиционная инфраструктура? Это вот как куда? Это куда инвестиционная инфраструктура? Может бусики такие? Но ты про, похоже, ты, ты похоже. пропустила очень важный момент, что вот это вот его дороги, вот смотри, дороги, садики, школы и стадионы это словно экосистема, которая втягивает в себя много смежных сфер. Не, ну Промышленное раз... производство, услуги и другое. То есть... Не, ну втягивает, я поняла. Поэтому надо по пути делать 25 срочных экстренных центров помощи, чтобы можно было втягивать постоянно. Потому что заканчиваются эффекты. И... Нет, ты же понимаешь. И что это дальше это... вот этих словей трудно комбинировать. Это проблема причинно-следственной связи. То есть, как правило, строительство промышленного объекта влечет за собой и дальше по тексту. Понимаете, почему? И называется, например, градообразующее предприятие. То есть, вокруг которого начинает возникать, то есть, люди расселяются, возникает инфраструктура. Тогда появляются дороги, садики, школы. И, и пункты экстренной помощи, не побоюсь этого слова. Понимаешь? А у нас наоборот. То есть, мы строим дорогу в никуда, Вокруг нее ставим садики, школы, аэропорты и может быть даже порт, если рядом будет вода. А потом туда должно втянуть вот эту твою любимую историю. И вот он С говорит, что сделали Вот сделали к, вот вот к этому, к этой инвестиционной инфраструктуре, которую я не могу до сих пор... Обнять своим мозгом, понять как-то, да, сделали необходимые шаги. Уряд правительство создало агентство, нет, не агентство, агенцию по вопросам по, по, по вопросам поддержки государственно-приватного государственно-частного партнерства. И уже провели первый конституционный конкурс. Ну, я хочу напомнить, что они же отменили, например, ну, что такое государственно частное партнерство. Да? Это когда, ну, например, строительство больницы вместе выполняет государство, местный бюджет и какое-то предприятие, которое на этой территории находится. Да? Ну, например, большой застройщик зашел в небольшой город и ему говорят, вот инвестпроект, здесь должен был садик, где должна была быть больница, и что, пожалуйста, поучаствуйте. Но они же сами отменили для застройщиков а, вот эту норму о долевом участии в а, создании местной инфраструктуры. Да нет, ну ты, по, ты же помнишь фотки Коломандского в кабинете у Зеленского. Мне кажется, вот это государственное частное партнерство. Когда ты приходишь, проходите, Игорь Валерьевич, присаживайтесь, Игорь Валерьевич, кофе будете, Игорь Валерьевич. Вот это государственное частное партнерство. Как бы, а для этого создано целое агентство, кто будет показывать, куда проходить, где присаживаться, кофе нет, так там это варить. происходило просто раньше э, происходило без этого агентства. Здесь, необходи здесь необходимости в этой агенции в принципе нет. Нужны потому что крупное люди. предприятие, которое э, является бюджетообразующим, которые еще остались несколько на территории. Украины оно само заинтересовано в том, что его, чтобы его сотрудники были вылечены, чтобы их дети были в детских садах, чтобы они остались жить на этой территории и продолжали быть сотрудниками. Это вопросы сотрудничества местной власти и предприятий, которое находится на специальное агентство с лыжными инструкторами, даже агенция. Для этого, в общем-то, ну, не нужна... Ну, Потом не знаю. они еще... Лена, а вот слушай, нельзя слушай. Же, не, нельзя же назвать экскорт-сервис, просто чтобы закончить тему. Экскорт-сервис государственно-частного э. ч... партнерства. В Поэтому, декабре, Ленства... пишет премьер-министр, мы открыли офис про... противодействия рейдерству. Вот еще один офис они открыли. Который оперативно реагирует на жалобы. Ну, раньше у нас как-то предполагалось, что Рейдер свои другие преступления, они, их, они разделены там по юрисдикции между НАБУ, который занимается чиновниками, да, ГБР, которая занимается там, уголовными преступлениями неэкономическими, да, полицией и ну, другими, там, еще у, у кого есть правоохранительный фонд, у налоговой есть, у СБУ есть и так далее. Тут они еще создали офис, Противодействие. Это, это это еще одна структура с правоохранительными функциями, которые мы не знаем, которые будут дублировать а, то, что и так дублируются несуществующие правоохранители, которые между собой конкурируют. Ну, вот, или, смотри, или, или что? Двойто, как вот, он будет противодействовать? Двойточие. Вот он тебе объясняет. заблокируем черных регистраторов. Уберем слабые сидят, места в регистрах. Если они заблокируют черных регистраторов, то они заблокируют работу собственного министерства юстиции. Потому что именно Минюст породил этих черных регистраторов. И в основном они все как-то были с Минюстом Петренко связаны. Ну, да. Сейчас, наверное, успешно перешли вот в офис этого человека, который называется министром юстиции, сидит в позе лотоса на рабочем месте. Без ботинок. Ты, ты, и ты, переведем ты... все основные данные операции в электронную форму. Главное, Лена, диджитализация процесса. Это вам не информационные технологии. Это на порядок выше, глубже и эффективнее. Да. Поэтому... И, и в следующем году, вот есть украинская пословица такая, «Дурань думкую богати». Если на русский перевести, то «дурак богат фантазией». Мы получим, мы ждем, не получим, а мы ждем в следующем году 12 миллиардов гривен в госбюджет от приватизации убыточных нестратегических предприятий. Мы тоже ждем. Но мы в девятнадцатом их ждали, они почему-то не, не пришли, ждали. а как мы, ну, Главное, что убыточных пятьсот тридцать объектов перейдут <как> на приватизацию. Это тебе не лишь за, бы за, что. Зашибись, отчет за четыре месяца. Мы в двадцатом году э, ждем 12 миллиардов. Прекрасно. Так вы потеряли 70 из-за то, из того, что вы искусственно удерживаете гривню, чтобы Маркарова заработала на УВГЗ вместе с ЕРЭСКО. Нет. Ну такая странная система борьбы с трудовой миграцией, которая уже привела к убытию из Украины там, от порядка 10 миллионов жителей. Да? Люди, которые привыкли работать на зарплату на предприятиях, промышленности они уезжают работать на предприятиях и мелких бизнесах ближайшее зарубежья. Да. Так вот, вместо того, чтобы дать какие-то льготы предприятиям, которые вынуждены закрываться из-за тех условий, которые они здесь создали, да, и сохранить каким-то образом промышленность, они дают кредиты для открытия диаспоре какого-то бизнеса. Да. Человек на зарплате работал на заводе, да, металлург, ну какой бизнес он может открыть под ваши пять процентов, и за что он потом будет отдавать эти пять процентов, если в принципе у него ну, навыков экономической активности не было. Нет, ну смотри, еще раз, то есть условия, как бы которые, допустим, в той же Польше, где украинцы занимают четверть рынка иностранных мелких иностранных инвесторов. Есть, приехали люди, работают. Как бы, никто кто, кто сюда поедет. То есть, и вот, понимаешь, квинтэссенция. Мы хотим создать условия для работы тут, чтобы у украинцев отпала необходимость ехать на э, заработки за, за границу. То есть, еще раз возвращаемся. Отчет, да. То есть, вы что делали? Мы хотели. Ну, и он пишет, мы в 2020 году обеспечим бизнес доступными ресурсами. Да блин, перестаньте менять налоговый кодекс раз в неделю, да. И перестаньте лезть в бизнес, создайте какие-то условия и льготы для того, чтобы оставшаяся промышленность выжила. Потому что мелкий бизнес, который оказывает ей услуги этой промышленности, он без нее тоже, в общем-то, загнется. Нет, они кредитуют, блин, мелкий бизнес, который, ну, не понимая вообще сути проблем. Тут вот следующий пункт. Мы, как бы, в следующем году с новой силой поборемся за внешние рынки для наших экспортеров. Но вы сейчас уронили гривену. Вы сейчас уронили доллар, экспортеры недополучили там, миллиарды долларов своей прибыли, недозаплатили в бюджет. В связи с этим они стали менее конкурентными в следующем году, кроме того, что на внешних рынках и так не все для них хорошо. Они станут еще менее конкурентными. И тут вы говорите, что вы с новой силой будете для них бороться за внешние рынки. Да блин, не трогайте их просто. Бороться да. они будут. Не, ну вот, это что входит в борьбу. Переговоры с европейцами про промышленный безвиз. А пять лет, вот вы когда ассоциацию подписывали, вы э о чем думали, когда говорили, что ребята, вас никто не ждет на других рынках. Подписание новых соглашений о свободной торговле. И, говоря, и, и они, они э начнут госпрограмму, Поддержки экспорта. Ну, зашибись госпрограмма, да? То есть, у нас все, у нас, по-моему, госпрограмма поддержки Натальи рейска и этой Маркаровой, которые зарабатывают на ОВКЗ, все, ну, экспорта, мне кажется, уже после такого, после такого финансового результата девятнадцатого года у нас Половина экспортеров, ну, как минимум, сменит налоговое резидентство. Экспорт они поддерживают. А что, вы, а что вы делаете для того, чтобы создать рабочие места? Мы хотим. А, И, что, вы, вообще... а что вы делаете для поддержки экспорта? Мы поборемся. А, тут вообще угрожающая новость, мне кажется, достойная фильмов о, о вампирах. С 1 января заработает е По-русски это Е-малыш. Сервис государственного... е да, значит, е, но он хочет, чтобы вот, поскольку он вот егоничерук, да, мягко говоря, он хочет, чтобы все были вот как, как он, чтобы ну, так комфортно ему было. Это сервис государственных услуг для новорожденных. Ну, я так это, под... это же главная категория у нас новорожденные, <св> <св> которые крайне нуждаются в электронном сервисе государственных услуг. Ну, я так понимаю, что для родителей, как бы для того, чтобы не надо было ходить собираться. Вообще, понимаешь, мне вот эта вот вся история с дигитализацией, вот там дальше будет это, там, где есть человек, там возникает коррупция, нам нужно дебюрократизировать всю эту историю, потому что э-малятка, она как раз попадает вот во всю, эту, во всю эту историю дебюрократизации. Скажи мне, пожалуйста, вот я не являюсь как бы государственным чиновником, а неужели не проще взять и а, функцию сбора необходимых документов для получения там, того, и, того или иного вида услуг переложить спросителя на орган, предоставляющий эти услуги. Ну, например, там, на социальную помощь от государства да, по рождению ребенка. Не твоя, ты приходишь, ты показываешь просто паспорт. Я вот там, как бы, Елена Дьяченко, или я там, Валентин Землянский, пожалуйста, как бы. и ваша задача пройтись по всем реестрам, проверить, как бы, собрать всю документацию, подтвердить или не подтвердить, да, то есть, как бы, найти, если там возникают вопросы, это уже совершенно другая история, но по факту, как бы, вы собрали со всех реестров, то есть, ну, там, условно говоря, вопрос прописки, почему я должен вам доказывать, что я прописан именно там, я тебе хочу сказать, кстати, это по поводу диджитализации, это сейчас реальная проблема. Я паспорт поменял на карточку Знаешь, в чем проблема теперь? Вот в суде в банке мне нужно будет распечатывать пой... миллионы пойти получить справку, что да. я прописан именно там где это про, про записано как бы в моей ID-карте. Нет, это тебе нужно будет делать в каждом обращении. В да, да, его, да, его, да, его, да. Каждую да, отдельную справку. Да. Тебе нельзя теперь получить одну. Тебе нужно каждый раз получать э, миллионы к ней справок, потому что не полностью запущен этот сервис. Это вот к вопросу о диджитализации. <как> я есть, элементарно сделать разрешение ребенку на выезд. То есть тебе нужно доказать, что ты не верблюд. Это потому что я согласился, так сказать, на ваши реформы в виде э, получения ID-карты. Ну вот он пишет, что там, где нет чиновника, там нет, значит, желания использовать свою должность в своих интересах. А мне кажется, чувак просто не понимает разницу между бюрократией и коррупцией. Потому что ну какая может быть коррупция на получении какой-то справки? Ну, шоколадка, да? А то, что в нефтегазе там миллиардная дыра, так это, блин, его вообще не интересует. Ну, может, они борются с коррупцией, они называют коррупцией какую-то ерунду, которую, в принципе, посильно финансировать обычным гражданам. И это правила на, ко... на которых ну, работающие, в общем-то, правила при неработающей бюрократической системе. То есть чувак даже проблему не может, блин, э сформулировать. Но они обещают это за пять лет все преодолеть, непонятно что. На, на границах, впервые в этом году на границах заработали семь сканеров, которые помогают нам бороться с контрабандой, и в следующем году мы разве, будем развивать этот успех. 8 Я, 7, Я считаю, нет, 7 сканеров. в следующем году будет 8. Я прошу прощения, а если у вас семь сканеров и пять ксероксов борются с, с контрабандой, и это успех, который вы будете развивать, почему у нас недопоступления с э, таможни ежемесячно измеряются в десятках миллиардов гривен? И, кстати, вот в недопоступлении в бюджете, это мы еще только от того, что гривну э, насильственно укрепили, неестественным путем, а, а недопоступление от э, таможни, они же пока замалчивают, потому что там э, нефедов, архитектура, архитектоника э, и вот, вот это вот, вот, да. Как говорил почталин Печкин, это я раньше почему злой был, потому что у меня велосипеда не было. Почему были недопоступления у нефедова от таможни? Потому что у них сканеров не было, а теперь у них есть семь сканеров, о, как вырастут доходы от таможни, только успевай как бы мешки подставлять, и в бюджет государственной склады. Я, я, я помню, после назначения господин Нефедов на фейсбук выложил фотку с этой Яникой Мерила, тоже парахаботка из прошлого правительства, из непонятной проходимецей с непонятной специализацией, какой-то прибалтийской по -моему, пропиской, mm. и написал, что она будет заниматься дизайном процессов и архитектурой чего-то там. На что бывший глава таможни господин Макаренко написал, а кто будет заниматься учетом и контролем? Ну вот, собственно, у них поэтому, ну подумаешь, недополучают деньги. Зато у них 7 сканеров и 5 ксероксов и кофеварка. И борются с контрабандой, понимаешь? А будет же, <как> будет же еще больше <как> рост, как бы. Ну вот, как бы, следующий, следующий слот у него пошел, это с достижения. 2019-й достижения и не очень. Ну, капец, конечно, с языком тоже товарищ не дружит. Не очень достижения. Доб... Достижения и допустимые. Ну, по, не по очень добудки и недуже. Ну, не как... ну хорошо, хорошо, он не дописал слово с сдоб... ну, достижение и не очень достижение». И не очень достижение». Понятно, все. Премьер-министр и не очень премьер-министр. Ну, я знаю еще замечательные рифмы, например, там кеды, полукеды. Ну, да, ганчерук, полуганчерук. Ну, как-то так. Да. Дурак был дурак. А что ты так не уверен-то? Ну и здесь он говорит о гривне. Весьма как бы про укрепление гривны. А во всем на и попередники. Потому что попередники заложили в бюджет такую циферку неправильную 27, И на нее неправильный бизнес ориентировался. Я хочу спросить а если мы же так укрепили гривну, да? Вроде бы. И что у нас промпроизводство падает, да, как основа экономики? И что у нас инфляция под 10% или больше? Если у нас сильная гривна такая, зашибись. А сильная гривна возникла исключительно на спекуляционном капитале, который зашел в облигации внутреннего государственного займа. И, Знаешь... кстати, говорят, что в декабре уже на, след... ну, на, последнем, на последних торгах уже не было такого бешеного ажиотажа и доходов в бюджет, а у нас они идут в доходную часть бюджета, а потом тратятся, то есть они не идут в золотовалютные резервы. А в а про, прожираются, это, проедание, да? Да. это это про чистой воды, в том -то же и разница, понимаешь, если бы вот эти деньги, вот эти объемы, которые зашли, они же там в десятки раз превысили вложения Нет. в украинские госбумаги, чем это было, например, в 2018 году, в десятки раз. Потому что такого поля чудес нет нигде в мире, как в Украине. Потому что доходы э, спекулянтов на 25-30%. Да, тут... за, и за счет курса, и за счет доходности и сам, вот, самих и бумаг. дальше тут э, товарищ переходит к вопросу о земле. Значит, проблему с э, тем, что они пытаются открыть рынок земли для иностранцев, не подготовив инфраструктуру, кадастр, оценку и все остальное. Он э, глава исполнительной власти страны. Видит так, люди с дорогим маникюром, которые не работали на Земле, наверное, никогда. Это вот орфография, пунктуация Собр... авторская. Сохранена. Да. Хотят решать, э, за землевладельцев можно или нет продавать, зем... продавать последним землю. Простите, кто на ком стоял? Ну, напоминает, детский такой калейдоскоп. Когда случайные цифры и буквы складываются в какие-то случайные э, предложения, иногда даже попадают в падежи. А и... если люди с дорогим маникюром работают на земле, как с этим быть? Не, просто вот фиксация э, на маникюре? в ситуации, когда стратегический... Э, стратегические объекты, стратегическая собственность украинского народа просто вот так может мы проснемся после второго чтения, а уже вот все, все на чем мы сидим, стоим, оно уже все в чьей-то собственности, да, наши дома или что-то еще. Чувак видит вот так люди с дорогим маникюром. Откуда он знает вообще? То есть я просто даже не знаю, при чем здесь маникюр? Ну, все -таки. Ну, при чем здесь маникюр к тому, что, блин, будет... Будет пруда... второе чтение. Ну, что? Ну, ну он так пишет. Будет второе чтение. Маникюр здесь при чем вообще? Но, Лена, <свят> давай все-таки увидим во всем этом негативе проблеск позитива, пишет господин Гончарук. Однако ей и существенные, достиж... существенные достижения, например, это договоренность с Международным валютным фондом о новой программе. Это стало супер достижением нового Кабинета министров. Договориться о новом кредите, по сути, который является рефинансированием ранее взятых, потому что новая программа предполагает выплату порядка 5 миллиардов долларов, а Украина должна Международному валютному фонду 5,3 миллиарда долларов. Так а где они договорились? Где программа? Она где вообще? Ну это же договоренность, Лена. Ведь это же правительство, которое в процессе, оно хочет, оно ждет, оно поборется, и вот теперь оно договаривается. Все это дает возможность с уверенностью смотреть в 2020... году. по вашему запросу. Все это... Подожди, от ну, ну, дура, причем ее же никто не трогает, все, все это дает возможность с уверенностью смотреть в 2020 год. То есть у него какие-то проблески э, с пленумом ЦК КПСС все-таки про, про, пробиваются в этот э, хаотичный набор звуков которые он, э, и буков, которые он издает. Следующее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Вот след, следующий пункт отчета за 2019 год э, главы исполнительной власти, высшего органа исполнительной власти, Кабинета министров Украины звучит так. Такая социальная сфера. Ну, скажите, женщина, это молоко или сметана? Ну, такое. Это у вас социальная сфера или инфраструктура? Судя по всему, такой. Смотри, у него медицина появилась в социальной сфере. Нет, тут у него, конечно, понимание социальной сферы. А, у него тут тарифы в социальную сферу входят. Наше правительство идет золотой серединой. Славьте э -э Господи, не золотой ордой. Деньги э наконец-то пойдут за пациент. Мне кажется, тут пациентам придется ускорить шаг, потому что может привалить его деньгами. Ну и хорошо. Меньше пациентов, меньше, сказать, проблем у государства. Угу. Потому что государство должно быть рядом с людьми. <связь> да. Вот которым э, оно необходимо. Ну, значит, он говорит, что правительство... А если государство не необходимо, то государство не должно быть рядом. Правительство, говорит, держит на контроле процесс э, подписания договоров между больницами, э, с собственниками которых есть местные органы власти, то есть, к которым оно не имеет отношения. И э, Н, НСЗУ, это вот этим национальным агентством, в котором все деньги на медицину будут... Э, сконцентрированные и она тоже наверняка на какой-то фоб зарегистрировано. но говорит для этого нужно чтобы больницы были автономизованными компьютеризованными и подключенными к электронной системе охраны здоровья то есть мы держим на контроле больницы которые нам не подконтрольны но для этого они должны быть автономизованы и подключены, компьютеризованы. А так не держим. Так держим, а так не держим. Мы ищем баланс интересов между затратами на социалку и развитие. То есть чего? у, него, э, в голове, чего, у него в голове социалка — это главный тормоз развития государства. Поэтому между этим тормозом, этим пережитком э, советских времен, которых они так и ненавидят, нужно искать э, э, баланс. Ну, хотелось бы объяснить, господин Гончарев, что вообще социальная функция она является приоритетной для государства быть приоритетной для государства и не должна иметь вообще... Ну, бы... Функция ⁇ это функция, но просто он у него понимание социальной сферы, оно извращенное. Вот сразу после этого предложения он говорит так, скажем, запятая тема тарифов. То есть у него тарифы в голове помещены в... Раздел... Социальную сферу. Раздел социальной сферы. Он не понимает, что входит в социальную сферу, а туда входит образование, наука, медицина. И в том числе государственная помощь всем, кто там, не, не, не способен нет, самостоятельно нет, заработать. Здесь все укладывается а, в абсолютно вот эту вот либертарианско-социалистическую... А скажем, тема... У него, значит, социалка это зло. Они же... Они, смотри, а еще раз. Они же ну, сказали. Скажем, тема тарифов. Их политическая платформа это между либертарианством, что-то среднее между либертарианством и социализмом. Если человек начинает говорить о тарифах, говоря о социалке, ну либо о функции, ладно, давай, я его, я его функцию все-таки введу, о функции социальной защиты, то есть тогда мы с тобой говорим о социализме. Потому что при социализме, да, абсолютно это плановая экономика, это, собственно говоря, установленные государством тарифы, это государственное планирование, в том числе и в сфере энергетики и в сфере коммунальных услуг. То есть, да, тогда можно об этом говорить. Но ты понимаешь, какая тут засада? То, о чем говорил господин Гончарук, он одной рукой как бы говорит: смотрите, мы сейчас снизим тарифы на тепло, да, он же что-то об этом говорит. А другой рукой, вот то, о чем мы с тобой говорили, он поднимает тарифы на газ. И вот эта история с тарифами на тепло, во-первых, она противозаконна. Он дал возможность, он дал право предприятиям коммунальной энергетики самим формировать тариф. Вообще это входит в сферу компетенции регулятора. Более того, постановление прописано таким образом, что там не слово уменьшение или снижение, а там стоит слово изменение в зависимости от изменения цены газа. А это означает, что показав в декабре президенту, и, так сказать, широкому загалу, широкой общественности, снижение, уже в январе по щелчку, как бы это может быть повышение. Ну и дальше, что творится у него в голове, мне кажется, тут нужно сделать перерыв на центр экстренной помощи и втянуть. И втянуть немножко да. в себя, потому что он дальше говорит, что мы уменьшим платежки, потому что будет термомодернизация домов за кредитные средства. То есть в его голове утепление дома влияет на уменьшение, это прямая связь к, с уменьшением платежки за отопление. Я не знаю, тут мне кажется лишний какой-то нейрон в головном мозге и какая-то лишняя связь. Может, потому хромосома? Что, потому что не существует связи между э, термокредитом и э, уменьшением стоимости платежки. Существует связь. Э, господин Гончарук говорил, ну давай справедливости ради отметим, он просто не указал этого в отчете. Он говорит, мы в следующем году, ну да, это же не отчет э, за 2019 год, это планы. Мы, говорит, модернизируем тысячу домов. Я вот не помню, но у нас жилищный фонд, по-моему, исчисляется там десятками тысяч многоэтажек. Он же многоэтаж, как говорит. И стоимость... Цифра ре... красивая, ну что, 100, ну 100 садиков там. Хорошо, хорошо, я не буду спрашивать, цифра красивая. Просто никто ему не сказал, что реальная термомодернизация стоит порядка 200-250 евро за квадратный метр. То есть в этом случае речь идет о десятках миллиардов евро которые необходимо вложить на термомодернизацию для того, чтобы уменьшить не тариф, а уменьшить расходы, ну, потребление, и, соответственно, уменьшить расходы впоследствии домохозяйств. А тарифная политика, это совершенно другая история. Но вот у него, понимаешь, в его логике то, о чем говоришь ты, тарифная политика, она напрямую. Увязано с кредитованием, термомодернизацией, на которое все равно нет денег. И те суммы, которые он здесь называет, они смешны в масштабах всего Ну там, проведения такой программы в масштабах всего государства. Начнем, говорит этот человек, с отвязки от прожиточного множества финансовых показателей. Ну, допустим, человек пропустил слово «минимума», но что он считает финансовым? Ну, во-первых, это невозможно сделать, то есть это абсолютно неконституционно, потому что пенсии, зарплаты и все социальные помощи, они привязаны к прожиточному минимуму. Другое дело, что в Украине революционная власть, и сейчас ее новая зеленая власть повторяет эту придумку, они ввели два, два прожиточных минимума. Один для Международного валютного фонда, он более-менее там превышает порядка 150 долларов, около, около 4000 гривен, да, составляет. А другой, на котором строятся все бюджетные расчеты и все помощи, ровно в два раза ниже, и вот он как раз и используется. То есть, когда спрашивают кредиторы, а какой у вас спрашивают? да, зашибись, у нас 150 долларов, а потом, когда доходит до реальности, оказывается, что не 150. И вот, очевидно, их начали за хвост ловить, и они говорят, а теперь надо э, все отвязать, все помощи, все остальное. Но он почему-то называет это финансовыми показателями. Это не финансовый показатель, это показатель э, социальной помощи. И это э, э, в конце концов даст возможность людям получать адекватные пенсии и помощи. Никаким образом это не даст. Дальше еще он завершает этот раздел. Мы ежедневно отсекаем какую-то часть абсурда, которым была, было пронизано государство целые десятилетия. И нам объективно нужен на этот час. То есть они сидят и я себе что хвост отрезаю, часть абсурда. Ну как бы они что, это пчелы против меда или... Или как? Что, как они отсекают абсурд, если они носители главные этого тайного ордена? Тайного знания? Ордена, да. Глубокого абсурда. но вот они, они видят себя хирургами, видимо детская травма. Потому что, опять же, вернусь к моему новому фавориту, Кулебе, который там э, говорил о реформировании СБУ, как операции с раковой опухолью, по-моему, или с атомной бомбой, но то есть у них такое, знаешь, вот нам нужно чем-то заниматься таким, что-то резать, что там вот это и эти же занимаются тоже хирурги недоделанные, понимаешь, вот как бы они абсурд вырезают. То есть, а, я так понимаю, в их понимании абсурд. Это бесплатная медицина, это бесплатное образование соответствующего уровня, это низкие тарифы на, на, на, на коммунальные услуги в том числе. Но если в их понимании это абсурд, то тогда да, это высокие зарплаты, это высокие пенсии, это достойный уровень жизни. В принципе, если это для них является абсурдом, которым была проникнута Украина, пронизана Украина, последние десятилетия, то я считаю, что у них очень неплохо получается. И они очень успешно э, подняли знамя, выпавшее из рук правительства Яценюка Гройсмана. И как бы, с, подняв его высоко над головой, несут дальше. Ну, так вижу. Ну и последний пункт раздел отчета за 2019 год называется так врываемся в 2020 Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок. Эла Анжелика Варум в старом хите. Да. Ну, это, видимо, тоже что-то вот очень интимное и личное. Да. Но Плюс вот... 7 пунктов в рейтинге Doing Business 2020 от Мирового банка. Вот зашибись прям. Doing... А почему, если мы Doing Business, почему у нас промпроизводство опять же падает и безработица растет и трудовая миграция усиливается. Если мы все время где-то дуинг этот бизнес, кто эти люди и что это за бизнес, который мы так вот дуинг в рейтинге Мирового банка, mm -hmm. чьи прогнозы ни разу еще, по-моему, не сбывались ни по одной стороне. Это брат Мудиса и Стандартенпурс, которые тоже, так сказать, открывают путь к борьбе с абсурдом э, и социалистическими пережитками э, на территории Украины. Он тоже ждет, что они, так сказать, позволят, эти рейтинги позволят показать инвесторам падение рисков. То есть, понимаешь, такое впечатление, что люди, которые собираются инвестировать в Украину, они вот открыли стандарт, мудис, а, doing бизнес, оаа, обязательно надо пару-тройку пару, миллиардов забросить в Украину. Ну и заканчивает отчет премьер-министр э, угрозами, да, он говорит, основные достижения впереди. В году, который прошел, в 19-м, мы сделали для этого все необходимое, Мои Только вперед, только вверх, с Новым годом и Рождеством заканчивает свой отчет, господин Кончаров. Но поскольку по-украински это только в гору, то я боюсь, что вот этот вот в гору, это будет той голгофой для Украины, на которую она взбирается последние пять лет. И я боюсь, никакого просвета не видно. Это, мы будем продолжать этот путь, и не приведи Господь, будем идти столько же, сколько шел Моисей. Что в противном случае тут не то, что абсурд. Тут дойдет все это окончательно до что ну, ну, и... ну, сказать, значит, человек э, падежов не знает, даже украинского языка э, э, словей пропускает. И вот эта каша, как бы каша кулеба и кулиш у него в голове, это у них, в общем-то... Это, ну, такое корпоративное. Ой, женщина, вы нашли, вам бы только за чего-то придолбаться. Но нормальный, красивый премьер с дорогим маникюром. Это уже достижение для Украины, не говоря о рейтингах. Ну, в общем, да, такой был отчет у нас нашего правительства. Такое у нас правительство. Поэтому мы <как> с Леной тоже присоединяемся к инициативам правительства. Во-первых, обещаем быть, как он сказал, значит, более эффективными. Мы, наш пароход тоже станет еще более эффективным в новом году, только вперед, только вверх, к достижению, так сказать, новых побед и вершин. Ну, кстати, сам факт того, что премьер решил отчитаться, говорит о том, что он, в общем-то, побаивается, не будет ли запущен этот конституционный механизм, когда правительство заставят делать отчет о результатах финансового года. И по, по итогам результаты могут быть признаны неудовлетворительными. Это мягко говоря. Мне кажется, что просто ну, это, это вот, вот эта вот каша неспроста. А к тому, что премьер, возможно, начал догадываться о своей возможной скорой отставке. Так что вот такой вот был девятнадцатый год глазами украинского премьер-министра Алексея Гончарка. <с> Ну, какие-то были карусели, э, фейерверки и хороводы, о которых, о которых забыл упомянуть господин Гончарук. Генераторы случайных слов. В прекрасном, точно. прекрасном отчете. Это был гид-пароход. Елена Дьяченко, Валентин Землянский. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Мы рады, что вы с нами. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход.